Новости легкового мира на минувшей неделе поставлял только «АвтоВАЗ», восстановивший производство своей четвертой модели — внедорожника «Нивы Тревел». Но центральным событием для автопрома стал военно-технический форум «Армия», который проходил всю неделю в подмосковном парке «Патриот». Между рядами с военной техникой то и дело попадались новинки двойного назначения, а то и чисто гражданские. Причем сплошь и рядом выставлялись частные разработки, опирающиеся на отечественные узлы и агрегаты серийных машин. Подивились мы на уральскую реинкарнацию Шишиги — двухосный Урал 4360 с автоматической коробкой передач и на полноприводный автобус PAS Vector Next от частного Павловского ателье и на свежий прототип внедорожника «Стрела». А производитель культовых вездеходов Шерф в условиях кризиса даже выкатил совершенно новую модель «Архант».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 Из далекой Австрии перенесемся в подмосковную Кубинку, где на просторах парка Патриот всю неделю выставлялась самая разнообразная техника, по большей части, разумеется, военная или от военных производителей. Скажем, частная фирма ВПК, название которой незатейливо расшифровывается как военно-промышленная компания, в узких кругах известна как создатель бронеавтомобилей семейства Тигр. Гораздо менее известен младший брат — бронированный внедорожник Стрела, который почти вдвое легче Тигра. Еще менее известен проект не бронированной стрелы командно-штабного, а по факту гражданского внедорожника на агрегатах газели. В 2021 году на форуме Армия мы знакомились с первым прототипом невоенной стрелы. Ту машину создавали в сотрудничестве с конструкторским бюро молодежи при МГТУ имени Баумана, которая спроектировала и изготовила панели кузова. Однако второй прототип компания ВПК воплотила уже своими силами. Агрегатная база тоже изменилась. Если прошлогодний вариант использовал узлы «Газели Next», то новая машина берет за основу уже свежую модель — полноприводную «Газель NN». Что же до двигателя, то разработчики не скрывают, что рассматривают сразу два дизеля. Во-первых, это широко известный российским газелистам Cummins ISF 2.8. А помимо него и перспективный китайский «Фотон» с 2,5 литра. Именно эту дизельную четверку группа «ГАЗ» собирается локализовать на своих мощностях освоив литье и механообработку в Нижнем Новгороде. Механическую коробку передач тоже позаимствовали у «Газели», а вот от серийных мостов остались только корпуса. Всю начинку разработчики внедорожника переделали самостоятельно. В перспективе «Стрела» сможет примерить и новейший автомат собственной разработки группы «ГАЗ», который уже постепенно ставит на грузовики и автобусы с моторами ЯМЗ. А вот салон внедорожника оказался наглухо затонирован и закрыт впереди у стрелы заводские испытания, за которыми должна последовать доработка и сертификация. Еще один частный проект на основе серийной продукции группы газ- это полноприводный автобус вектор Next, воплощенный компанией автоуслуги из того же городка Павлова на оке, где расположен и сам Павловский автобусный завод. Хотя в былые времена полноприводные пазики выпускались массово, «Вектору» Next трансмиссия 4 на 4 не досталась. Зато она есть у грузовика «Садко» который и послужил донором агрегатов, включая мосты, дизель-ЯМЗ и механическую коробку. Впрочем, ходовую часть пришлось серьезно переделать, ведь для автобуса с несущим кузовом невозможно просто переставить пассажирский отсек на другую раму. Спереди, например, коресором добавлены пневмобаллоны, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Внешний Vector Next остался практически исходным, если не считать композитных распашных дверей, которые фирма Автоуслуги делает самостоятельно. Сертифицировать машину должны к весне 2023 года, а уж серийное производство сулит создателям широчайшие перспективы intпошиво. В кузове вектора можно проектировать практически любые аварийные, спасательные, медицинские и прочие вездеходы включая машины для МЧС и МВД, туристические автобусы или даже жилые кемпиры. Так исторически сложилось, что автозавод Урал специализируется на производстве трехосных грузовиков. Однако теперь предприятие сравнительно недавно перешедшее под крыло Объединенной машиностроительной группы решило осваивать новые ниши. Наглядное тому доказательство — показанный на форуме «Армия» полноприводный двухосный среднетоннажник под индексом 4360. Он может перевозить до 4 тонн груза, то есть на полторы тонны больше, чем газовский Садко Next. У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо рессора инженеры применили сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Кабинный модуль авторы новинки взяли от «Газели но оперение абсолютно оригинальное. Под коротким стеклопластиковым капотом скрывается некий рядный дизель отдачи 240 сил. Скорее всего, он носит марку ЯМЗ. Коробки передач только шестиступенчатые. Это могут быть механика или автомат. Логично предположить, что поставщиком обоих агрегатов выступила группа ГАЗ, но напрямую об этом не говорят. В серию двухосник должен пойти через год-два. Притом, помимо стандартной версии, уральцы разрабатывают и беспилотную. У беспилотника сразу за моторным отсеком начинается грузовая платформа, так как кабинный модуль удален за ненадобностью. Кстати, выставленный на форуме опытный экземпляр автономного грузовика удивил неожиданной раскраской, так как модель создается и для армейских и для гражданских целей. Ее левую сторону выкрасили оранжевой, а правую зеленой краской. А еще автозавод Урал конвертировал военный грузовик нового поколения «Мотовоз М в гражданскую машину для крайнего севера. В планах предприятия создание целого семейства арктических автомобилей. Напомним, что армейский мотовоз М представляет собой полноприводное шасси классической модели 4320, оснащенная оригинальной каркасной панельной кабиной. Ее клетка сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из композитных материалов. Для гражданских моделей использование такого модуля выходит неоправданно дорогим, однако для северной техники кабина подошла идеально так как под плоскими наружными панелями можно упрятать толстый слой утеплителя. Пока арктические уралы носят статус опытных экземпляров. Однако представители завода уверены, что смогут через 2-3 года довести новинку до мелкосерийного производства. О том, что российские вездеходы Шерк будут продаваться под брендом Архант, телеканал Автоплюс рассказывал совсем недавно.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 Как уверяет производитель, свежая компоновочная схема повлекла за собой изменение развесовки, что, в свою очередь, улучшило проходимость. Во всяком случае, когда внедорожник едет груженным Реализована чуть чуть-чуть перегруз на переднюю ось, которая компенсируется при загрузке уже э, там, пассажирами либо грузом. И вот э, как раз это тоже начало работать лучше, чем изначальная пустая 50 на 50». Еще одно важное новшество — это совершенно другой формат кузова.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 Поменялась посадка водителя в вездеходе, теперь он сидит по центру, у него самое удобное для обзора места. У него изменились органы управления, теперь это не рычаги, а это штурвал, э -э, ну, похоже на моциклетный. Также сменилась гамма силовых агрегатов, но всех подробностей представитель марки пока не раскрыл. На выбор покупателей будут представлены две силовые установки, это бензиновая и дизельная. Дизельно используется с вариатором, то есть это совершенно другие скоростные характеристики, это вообще чуть-чуть другая езда. Силовой агрегат практически единственная серьезная зависимость Арханта от импорта. Малокубатурные моторы в России не производятся, но покрышки крышке готова поставлять белшина, а кузов, включая пластиковые детали, завод делает самостоятельно. И самое главное, Архант будет стоить вдвое дешевле Шерпа модели N.